Всем привет сегодня мы с вами разберем лазерный модуль 473 нанометра. не знаю правда не правда но написано 500 милливатт, кстати вот здесь вот кто видит написано 500 мВт ну честно, честно говоря я тоже сам слегка охренел, когда разбирал АТ-лазер, но и решил пробить в интернете. И там вот у меня вот куча вот таких взял, только, ну то есть не таких, это, а 500 млвт это модуль 473 он якобы как гораздо больше, да, то есть, она брала 50 млвт мне вот выдало вот именно, прям, кстати, такие вот, прям вот, один в один. То есть, поэтому я думаю, то, что это уже, наверное, не 550 а метров. Всего лишь 473 млевод. С ним нам, кстати, мне, кстати, так не повезло, это сам как зеленым. Он тоже сгоревший так же, как и красный. Давайте его включим. Вот здесь диод загорелся, и там, кстати, ни хрена ничего нету. Там вообще ничего даже не треет внутри, то есть говорит о том, что ему он на капец, вообще он даже ничего не загорается. В лазерном проекторе там хоть что-то загоралось немножко, но здесь что-то прям он вообще поход погас. Ну, его здесь конечно еще немного помучил, вот ну, именно как раз прям просто включал. Но все-таки он цвет красивый, но он, я не знаю, может быть, задолго где может что-то. Спас и Короче, сейчас вот что-то он не загорается. Сейчас попробую этот модулет пощелкать. Так тоже ничего нет. Ну че ж, видите, сгорелки, конечно. В этом плане. Я, конечно, тем более, тогда не жалко разбирать. И чё ж... приступим. Закрутим, Скорее всего начнем тогда разбирать сверху, открутим вот эту штуку не него и посмотрим, как он устроен. Кстати, ни разу его тоже не разбирал, вот сейчас решила разобрать, да буду удовлетворить свою любопытство. Ну, естественно, не ваше, наверное. Кстати, вот такая вот эта фигня, она прям как у Красного разбирал. Прям вот в точности так же, кстати, и правда так же в Пайне, как у Красного. Фиг знает, одной фирмы, может быть. Как-то вот так. То есть я уже начинаю то что это сделано похоже, наверное, чем-то. Как Красный. В принципе, похоже, он не должен быть все-таки это 4,73 на метр не помните, что-то хрена очень откручивается Кстати, уже лучше, конечно вот, кстати, он открылся так сразу. Чего-то он до конца не открывается, нифига. Придется на шестигранники включить вот эти грёбные. Шестигранники мы прям... Ой, их не любим. Такие вот болты, эти Шестигранники. шестигранники. Я знаю, что их до залупа закручивают, эти шестигранники, блядь не надо грани там срывается в нем кстати вот здесь резиночка чем-то похоже как 650 на метру была и вот так он сделал внутри вот, вот, вот, вот смотрел на тубе да вот у некоторых там какие-то призмы стоят вот я уже разбираю второй модуль 473 на метра, и у меня ни хрена никаких призм нету сама что свойство миллиот разбирал что вот этот это самое 50 но никаких призм нету вот прям система также как были у зеленого почти ну то конечно здесь она чуть-чуть другая вот не знаю конечно как вам больше показать сам все вот кстати c-mount диод он стоит примерно такая же система как и у красного была. то есть под ним стоит элемент пельтье под красным ну то есть вот под под этим. Да, вот видно, не видно. Под, этим квад... Под этим квадратным бруском стоит элемент петельки, который охлаждает сам диод. Инфракрасный 808 нанометров. Так, дальше идет двояковыпковый линза. Вот этот вот. В этой штуке. И двояковый линза. А дальше стоит Сборка кристаллов, так сказать. Алюминиевый гранат стоит вот здесь. Дальше стоит ЛБО и выходное зеркало. Сейчас, конечно, попробую вам все это показать. Вот, не знаю почему, но что-то здесь вот... А, он там, кстати, как вот тоже элемент пельтей, по-моему, стоит. Где-то. Сейчас я вам, кстати, попробую включить болты. Кстати, там, походу, делать Отдельный холодильник для кристаллической сборки сделанный. То есть так довольно-таки все. По хитрожоповскому. Подумано. Ты смотри, что... -то. В других модулях как-то все интересно, так Здесь, а здесь как-то все как-то стандартно, прям как это у этого зеленого. Слово поглазить ничего. Вот. Вот это вот холодильник. И там ну, хрен, ну, оптическая скамья стоит. Ничего больше. кстати, стоит она на, на длинном элементе пельтье здесь, кто видит вот этот элемент пельтье он держит температуру на самой кристаллической сборке вот это, кстати, выходное зеркало так сделано качественно выходное зеркало 473 метра вот, нравится мне вот эта система, которую здесь собрали а вот в этой, можно сказать, медной балдашке, там стоит алюминиевый итериевый гранат, который удваивает частоту 808 нанометров до 964, по-моему. Да, по-моему, до 964. Сейчас говоря, могу ошибаться. Ну, хорошо, до 900 с чем-то он удваивает часто. Так, так, так, А вот этот вот кристалл, да, вот этот, кристаллик длинный, это ЛБУ, нелинейный кристалл, кстати, стоит в этом, блин. медный тоже, болдувина, и немного наискось, он вот сделанный, то есть, чтобы там, ну, типа, вот лучше попадает этот самый, как он там отражался от какой-то стенки, кстати, вот эта часть его, да, его нежелательным трогать. Я, ну, он якобы реагированный, реагированный каким-то оксидом металла, по-моему. Вот как ну, рассказывается в, опис в описании, как устроен 473 на метра. Кстати, вот здесь довольно-таки все откручится. Я сейчас попробую все это дело открутить и показать вам. Да нет, все-таки откручу, покажу. Я зато помечу его, чтобы мне потом назад все дело как-нибудь. Я... надо включить, посмотреть хоть как он работает Просто напросто. вообще что, хоть там светится, не светится что-то я так прям сразу начал разбирать ваш интерес, мы по-любому удовлетворим надо еще по сути свой удовлетворить, кстати, ничего не горит почему а нет, он что-то еле-еле он там что-то светится Еле-еле этот кристаллик стоит. Кстати, вот сам кристаллик кстати, очень маленький. Не знаю, сколько он, конечно, милливатт. Ну, прям, ну, что-то очень мелкий кристаллик. Это, это сам который стоит. Не знаю, сколько там, может быть, милливатт. Прям как будто милливатт-пятьсот всего лишь, это самое. Мелкий очень кристаллик. Кстати, тоже стоит с объективом ЦФАК с оптоволокном. Так, ну чушь, ладно. Вот. Так вот, как бы... Поближе. Можно показать, что дело. Вот если туда поглядеть... Вот это вот. вот, сейчас мы смотрим на алюминиевый тревогранат. у вот он стоит вон там. Кстати, он должен быть довольно-таки таким, ну, как сказать, зеленовато-коричневым. Точнее, не зеленовато а красно-коричневым таким. Обычным бывает. Так. А здесь он какой-то более прозрачный, то есть мне кажется то, что он, а нет, да, как раз он такой есть вроде бы точнее не зеленый, а желтоватый он такой кстати, вот то, что он отражается он отражается синим то есть он не пропускает синий цвет через себя а пропускает только красный то есть в него светит инфракрасный диод то есть он через себя пропускает красный и удваивает частоту 808 до 900 с чем-то. На метров. шестьдесят 964, по-моему. Так. Так. Вот так он выглядит отсюда. Вот это вот. Это выходное зеркало здесь. Стоит такое. Выходное зеркало для... хоро, можно сказать, точнее, выходной, выходное полупрозрачное зеркало. Оно, скорее всего, должно быть выгнутое в, в две стороны. Вот попробуем сейчас туда внутрь лазера поглядеть. Что там вообще? Там ведь лабиринты должны, по сути, быть. То вот есть, он сам кристалл, он, видите, боком стоит чуть-чуть. Вот отсюда, это видно не ЛБО, кристалл вот этот. Это видно как раз алюминиевый твериевый гранат. Он, вот, вот в этой балдашке медный. это элемент пельтье. Кстати, вот что мне не нравится, то, что все на клею. Харина, короче, все разберешь. Ну, не нравится мне такая штука. Вот, Надо разобрать, что-то отремонтировать. Так, что еще? Надо как-то в, в долину добраться. Казалось, как двояковую пакаловизу выглядит здесь. Вот. Так, выглядит двоя клубка линзы. Вот инфракрасный лазерный диод. Как-то вот так. Выглядит лазерный модуль. 470 на метра. 50 милливатт. Хотя написано 500. Дороговизна, гробанная, бля... <смех> ну, просто... Ну, нельзя по-другому сказать. Просто дорого, дороговизна, нафиг. Так, чё ж... Сейчас я, кстати, покажу, как здесь, кстати, объектив еще сделанный. Сейчас я его прикручу, он не болтался. Так, секундочку. Сейчас бы, одним молтом припустим. Мне вот лично кажется, что здесь истощился сам алюминиевый ветривый гранат. Он просто-напросто перестал удваивать частоту, я вот так думаю. Хотя, может, конечно, и инфракрасный диод загорел. Конечно, титов то, что там сгорел никаких не видно. Вот, давайте я вам сейчас покажу. Здесь, короче, объектив еще его. Он, кстати, постоянно куда-то убежать хочет. Так, такой разбор, да? Ну, не особо хорошо разбранный модуль. О, кстати, там отражающие линзы. Точнее, не отражающие, а рассеивающие. Кстати, вот почему-то нафиг. За захреначили вот эту вот штуку, не знаю почему. То есть вот здесь вот, обычная фокусирующая линза. А вот под этой штукой вот, рассеивающая линза. Вот. Кстати, красивая такая. Мишка. Такая зеркальная. Кстати, тоже на герметике зараза были. Герметики. Что такое? еще раз поглядите Лазерный модуль не знаю, может 500, нет по любому не 500 50 милливатт, я так думаю скорее всего 50 мВт посмотрите как он сделан еще раз Ну, 100 мВт вы уже видели на который я делал обзор посмотрите теперь как выглядит 50 мВт Конечно, он древний говно скорее всего, с такой технологией. Но когда-то стоил реально до хрена. Чё ж, всем пока!